Тепловозик Саша Ой, Гриша, ты знаешь, зима же, так холодно, и стоять одним, никаких новых тепловозов. А помнишь, когда поезду привозили, как мы были рады, а сейчас фигня какая-то. Ой, Саша, не говори, я тебе то же самое хотел сказать. Внимание, внимание, всем, всем! На Челябинскую детскую железную дорогу привозят новый тепловоз. Есть! Есть! Привет! А диктофон сказал, что ты новый тепловоз. Это так? А как тебя зовут? Можно? Я новый тепловоз Меня зовут Елена А почему на тебе нету снега? А потому что Вы не прогреваетесь Стоите просто с холодными двигателями А у меня двигатель теплый Пока я ехала, он был теплый Поэтому на мне не снежинки О, а вот и снег пошел